Всем привет, народ! Вещает Антон! Вы же знаете, что старость не приговор. И особенно это касается машин. С годами многие из них становятся только краше и интереснее. В сегодняшнем выпуске я собрал для вас самые прикольные ретро-грузовики на пульте управления, которые удивляют не только своим внешним видом, но и возможностями. Поэтому скорее проверяйте лайк с подпиской на канал, нажимайте колокольчик, если этого еще не сделали, а также не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. И будем начинать, поехали!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 Полноприводный трехосный грузовик капотной компоновки представляет из себя дальнейшее развитие модели tatra 138 с достаточно большим количеством изменений. Самое заметное внешнее отличие – форма капота. Грузовик построен по уже ставшей к тому моменту традиционной схеме с центральной хребтовой рамой в модульной концепции. Общая конструкция шасси аналогична «Татре-138», однако есть и некоторые изменения. К ним относятся разъемные картеры ведущих мостов, взятые у модели Tatra 813, а также межосевой дифференциал, благодаря которому снизилась нагрузка на полуоси и уменьшился износ шин задних мостов. Ну а если говорить более простыми словами, грузовик лучше адаптировали под долговечную езду. А это какой-то старенький «Мерседес». Не знаю, как для вас, народ, но для меня даже в те времена «Мерседес» казался чем-то новым и неповторимым. Эта радиоуправляемая машинка имеет четкую платформу под грузы, на которой можно перевозить довольно тяжелые предметы. К тому же масштаб, в котором выполнился грузовик 1 к 14,5, позволил четко передать важные детали и погрузить зрителя в ту самую ретро-атмосферу. Я бы лично разве что над внешним видом немного поработал, и в принципе все. Сделал бы грузовик поярче, что ли. А в остальном к нему не то, что нареканий нет, а вообще можно смотреть и восхищаться каждым элементом. Еще один представитель немецкого автопрома. На сей раз это не Мерседес, а АФА. Какая именно эта модель, я сказать не могу, ибо не разбираюсь в них так хорошо. Но выглядит она интересно. Маленькая радиоуправляемая тачка без труда справляется с мокрой и скользкой лесной дорогой. Запросто переезжает лужи и не буксует. А значит, создатели на славу постарались над ее ходовой частью вместе с колесами. Хотя тут другого ожидать было бы глупо. Прямо в названии их проекта фигурирует выражение «off-road», поэтому это было ожидаемо. В остальном же к машинке нет вопросов, как и нет требований. Она стандартно выглядит, имеет стандартный отсек под грузы, стандартное управление и просто обычную хорошую езду. Никаких супер преград или высоких скоростей на ней добиться не получится».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 Это еще одна Татра 148, что уже была в выпуске. Однако эта модель имеет закрытый отсек для груза. Да и масштаб, в котором ее делали, здесь побольше, уже один к 10. У машинки шикарная ходовая часть. В этом можно убедиться, посмотрев на то, как легко и непринужденно она преодолевает относительно высокий и глубокий песок. У тачки также работает и задний ход. Правда, единственный момент, который мне тут не особо понравился, это то, что машинка имеет какой-то пластмассовый, дешевый что ли, внешний вид. Именно кузова. А в остальном к ней нареканий нет.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 Через пару секунд лично мне такое бодранство даже начало нравиться, вот правда. Он как будто реально старенький ретро-грузовичок, что ехал чуть ли не всю жизнь, и вот наконец куда-то приехал. Бирюзовый или голубоватый корпус, стандартная темная основа, да и в принципе все. Фонарики работают как спереди, так и сзади, на дороге стоит ровно, ничего не люфтит и не отваливается.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 А это радиоуправляемый ман. Ну конечно, как же мы могли не добавить его в выпуск? Машинку сделали в ярко-красном цвете, установили на нее защищенной решеткой фары, специально придали потертый и грязный вид. В итоге вся картина смотрится супер необычно и интересно. Такое ощущение, что это не игрушечная машинка на пультике, а реально большой рабочий ман, что только что приехал с задания. По проходимости тут вопросов быть и не могло. Как всегда, эти грузовики делают свое дело и не задают лишних вопросов. Даже вон по таким кочкам, по таким зазорам в дороге машина сама справилась и выбралась. А это только игрушка. Как говорится, это только цветочки, а ягодки потом...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 А еще тут вот этот военный камуфляжный окрас машинки придали. Ну просто бомба получилась. При этом внутри Урала сидит человечек, работают мигалки и задний с передним свет. Хоть бери увеличивай игрушку на фантастическом устройстве и садись в нее, доезжай. А это восьмиколесная «Татра». Не знаю, как у вас, народ, но мне всегда было непонятно, насколько шестиколесные машины, да даже те же грузовики, лучше по проходимости, чем стандартные четырехколески. Но чтобы восьмиколесный вообще был? Это просто вынос мозга. У машины очень стремительный, уверенный внешний вид, этому поспособствовали такие вот линии кабины. окрас стандартный, телесного цвета. Грузовик шикарно преодолевает все препятствия, что по суше, что по воде. А от того, как у него закидываются колеса во время кочек и тому подобного, я вообще офигел, ну серьезно. «Не, правда, вы только посмотрите!» Следом у нас идет еще один старенький ман. Эта машинка имеет уже куда меньшие габариты, чем все из сегодняшнего выпуска, но тоже достойно внимания. У нее активны все части кузова, все двигается, открывается и работает через пультик. Сделали ее не столько для улицы, сколько для коллекции дома. Но тоже ведь круто, да?